Летела с фронта похоронка На молодого пацана, А он еще лежал в воронке, Ах, как на война! И приходили мимо танки, Чужая речь, а он лежал, И вспоминал сестру и мамку, Лежал и тихо умирал. Пробита грудь была на вылет, И кровь стекала в черный снег, А он глазами голубыми Встречал последний свой рассвет. Нет! Он не плакал, улыбался и вспоминал родимый дом. И, пересилив боль, поднялся, и автомат, подняв с трудом, он в перекошенные лица горячий выплеснул свинец, приблизив этим на минуту войны безжалостный конец. Летела с фронта похоронка. Уже стучался почтальон. Солдат глаза закрыв воронки, воронке, на миг опередил ее.